Впервые ученые заговорили о красном витамине в XIX веке, когда его нехватка спровоцировала смерть пациента от анемии. С тех пор врачи знают, что этот витамин необходим для кроветворения. Рассказываем, как обнаружить и восполнить его дефицит. За что отвечает этот витамин? Помимо образования красных кровяных телец и эритроцитов, у B12 по-научному кабаламин есть и другие важные свойства. Он помогает обновляться кожи, крови и слизистой желудочно-кишечного тракта. Участвует в создании ДНК и РНК, строительных блоков каждой клетки в организме. Поддерживает нервную систему и формирует нервные оболочки. Регулирует обмен веществ, улучшает концентрацию, память и равновесие. К чему приводит его нехватка? Человек начинает сильно уставать. Появляется бледность кожи, иногда с бледно-желтым оттенком язвы во рту, одышка, вялость, развивается депрессия, нарушается зрение и умственные функции. Впоследствии может развиться пернициозная анемия, аутоиммунное заболевание, которое поражает желудок и вызывает малокровие. Ученые из Райсовского университета в Хьюстоне также недавно выяснили, что недостаток витамина В12 и вовсе резко ослабляет иммунитет и приводит к накоплению токсичных веществ. Неразложившиеся аминокислоты задерживаются в митохондриях и парализуют защиту организма. У кого может возникнуть дефицит? У человека, который не придерживается разнообразной и сбалансированной диеты. Но есть и дополнительные факторы риска. Нарушение пищеварения, целиакия и болезнь крона. При этих состояниях больные не усваивают достаточное количество В12 из пищи. В каких продуктах содержится этот витамин? Больше всего его в печени, почках, мясе, рыбе, молоке, сыре и яйцах. Вегетарианцы могут получить этот витамин из биодобавок и ферментированных продуктов, например, пищевых дрожжей или растительного молока. Кому еще нужно принимать добавки с B12? Обычно их назначают больным с анемией, полиневритом, гепатитом, циррозом печени и панкреатитом. Перед началом курса нужно посетить врача и сдать кровь. Неправильная дозировка может вызвать отек легких, тромбы, застойную сердечную недостаточность, крапивницу и даже анафилактический шок. Сколько витамина В12 нужно употреблять в день? В отличие от других витаминов, его требуется совсем немного. Суточная норма взрослого составляет полтора микрограмма. На этом все. Надеюсь видео вам понравилось, если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.